Индикатор полосы Боллинджера. Здравствуйте всем! С вами Максим Пистолетов. Сегодня я рассказываю про индикатор полосы Боллинджера. В чем преимущество и особенности данного индикатора полосы Боллинджера? Это индикатор, который зависит от волатильности рынка. Он показывает вероятность по принципу построения, он показывает вероятность нахождения цены в границах заданного канала. И канал его не постоянный, а канал его Ширина канала меняется в зависимости от волатильности цен. Когда полосы находятся достаточно близко к друг к другу, это консолидация цены и это предвестник долгой консолидации цены. Это предвестник хорошего трендового движения, выхода резкого из этого канала. И второй момент, когда начинается схождение, это начало нового тренда. Когда увеличивается волатильность, и линии канала становятся шире. Как строятся полосы Боллинджера? Полностью же состоят из центральной линии, в качестве которой является простая скользящая средняя, и из двух линий верхней линии и нижней линии границы канала. Топ лайн, верхняя линия, это middle line скользящая средняя, плюс d умножить на среднеквадратичное отклонение. D это количество Среднеквадратичных квадратичных отклонений это может быть целое и дробное число. А среднеквадратичные квадратичное отклонения рассчитываются по формуле, которую вы видите на экране. Вдаваться в ее подробности мы не будем, поскольку терминал Quick, MetaTrader 5 и другие терминалы сами это все квадратичное отклонение. Среднеквадратичные квадратичное отклонение рассчитывают самостоятельно. Вам вдаваться в математику смысла большого нет. Давайте откроем терминал Quick и посмотрим, как все это выглядит на примере вот перед нами терминал QUICK то же самое все справедливо что мы скажем и для терминала MetaTrader 5 других терминалов которые используют трейдеры в своей торговле индикатор распространенный и есть практически наверное во всех терминалах для торговли для биржевой торговли правой клавишей мыши редактировать и мы добавляем вот он сразу в списке упадает Bollinger Band добавить Выделим его и посмотрим его параметры. Два основных параметра. По умолчанию стоит количество периодов 20. Это период, по которому будет строиться простая скользящая средняя. И отклонение от скользящей средней. Количество квадратичных стандартных отклонений. Рекомендуем строить все по close. И метод использовать простой. Хотя можно использовать не простую, а экспоненциальную скользящую среднюю. Тоже ничего криминального в этом нет. Можно и так. Давайте сделаем стандартные настройки. И вот мы видим. Центральная линия. Верхняя и нижняя линии. Когда волатильность увеличивается. Линии становятся дальше от цены. От скользящей средней. Волатильность уменьшается. Линии ближе. Давайте изменим параметры. Не очень хороший параметр. Здесь выбран по умолчанию. Поставим побольше 50%. Сделаем его каким-нибудь другим цветом и пожирнее, чтобы было лучше видно. Вот. И вот теперь посмотрим, что у нас происходит. Здесь мы видим две различных зоны. Вот первое мы видим сейчас, боковик, где линии полосы больше находятся достаточно близко друг от друга. Как только начинается какое-то трендовое движение, вот здесь происходит выход из этого боковика, Пошло направленное движение, полосы Боллинжа находятся дальше, становятся шире, линии верхней и нижней границы становятся дальше от центральной линии, вот скользящей средней. И вы видите, когда идет тренд, то цены находятся у нижней границы, у нижней полосы Боллинжа. Вот они пересекают несколько раз. И пока идет тренд, они не возвращаются, в данном случае, даже к центральной линии. Как можно торговать при помощи линий и полос Боллинжа? Первый метод торговли это в боковике. В этом случае вы открываете короткую позицию от верхней границы полосы Боллинжа и закрываете ее либо пересечением центральной линии, либо по профиту, либо по возникновение обратного сигнала, когда цена пересекает нижнюю границу полосы Бориндже. Здесь вот обратный сигнал. Для данной торговли рекомендуем обязательно использовать и стоп, и профит. Второй метод торговли ⁇ это торговля на пробой. В этом случае мы открываем сделку, когда цена пересекает нижнюю границу полосы Бориндже. Рекомендуем в этом случае использовать большие параметры. Не 2, например, а 2,5 средних квадратичных отклонений. Почему? Потому что в этом случае у вас возникнет меньше ложных сигналов. И вот в данном случае, там где происходит выход за границу, обратите внимание, был еще ложный выход, здесь мы открываем короткую позицию и пытаемся отловить весь тренд. Закрываемся, когда цена либо по профиту, либо по стопу, либо когда цена возвращается к центральной линии. Смотрите, когда идет тренд, то к центральной линии цены долгое время не возвращаются. Вот два основных метода торговли. Также полосы же можно использовать для того, чтобы определить, когда будет зарождаться тренд. То есть длительное нахождение внутри узкого диапазона – это предвестник того, что скоро может начаться трендовое движение. К сожалению, мы не можем определить при помощи этого индикатора, куда это движение начнется. Но это и не принципиально. Главное, что при выходе из данной за границей полос Боллинджера, за нижнюю или за верхнюю границу, вы должны открывать направленную позицию и пытаться поймать этот тренд. Спасибо за внимание. Если хотите узнать, как работает наш робот на основе данного индикатора, то переходите к следующему видео где мы рассматриваем, как работает робот для терминала Quick и для терминала MetaTrader 5. До свидания.